Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу протестировать с вами покупку из магазина FixPrice как обновляющая маска-пленка. Вот такая вот она идет. серебристая. бристая. Там еще была золотая, но вот это мне как-то больше захотелось. Брала я ее за 99 рублей. Что нам обещает очищение, осветление, сияние, выравнивание тона. Так, способ применения. Нанести ровным слоем на предварительно очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз и бровей. Оставить до полного высыхания на 20-25 минут. Снять маску-пленку медленным движением снизу вверх. Удалить остатки теплой водой. Применять 1 два раза в неделю. Так, давайте посмотрим, что внутри у нас. Внутри идет вот такой вот тюбик. Тоже симпатичный. Я его уже, тут была защитная пленочка, я ее уже открыла. Так, давайте посмотрим, как у нас выглядит. Вот она вот такая вот у нас красивая. Так, сейчас нанесем, посмотрим, что вот нанесла я. А, что мне понравилось в этой маске, то что из большинства вот, масок, которые я пробовала, пленок, она не такая вяжущая. И как бы наносить немножко проще. И, конечно, расход идет немаленький. Ну, может, потому что я нанесла, не, не пожалела. Я потолще нанесла, не стала тонким слоем прям. Наверное, вот слоя 2 у меня, если не три. В общем, посмотрим. Но ощущение холода на лице вообще прям... Такие легкие покалывания. Покалывания. Вот так, посмотрим так вот мне нравится вроде как я уже начала снимать снимается она достаточно просто и не больно я бы сказала все хорошо снимается В общем, как-то так. водичка ползнуть и все. В принципе. Тут, тут, тут. Не знаю, ощущение нормальные обычно. <с> Мне вообще больно снимать маску, так как у меня чувствительная кожа очень лица. Эту я вообще легко сняла, прям сами видели. Как таковых здесь вот, как они, точки или что. Я не вижу. Ну, надеюсь, эффект какой-то будет, если ей пользоваться чаще. Так, пока непонятно, кожа мягкая или нет. В общем, попробовать можно. Так что берите, пробуйте. На этом у меня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Буду рада видеть вас снова. Всем пока.